Добрый день! Мы разбираем очередную задачу предстоящего чемпионата России по решению головоломок. Ну а вы не забывайте писать комментарии, задавать вопросы к нашим видео. Итак, задача второго тура буквы в кружках. Необходимо заполнить все кружки буквами А, Б и С, так чтобы никакие три буквы одинаковые не стояли в вершинах равностороннего треугольника. Ну, например, здесь буквы Б быть не может, потому что она образуется Треугольник из трех букв B равносторонний. Здесь тоже букву B быть не может, потому что из этих трех клеток образуется равносторонний треугольник. Вот здесь тоже Б быть не может, уж вот такой треугольник образуется. Ну и так далее. Треугольников довольно много. Самые большие тоже можно рассматривать и так далее. Разберем мы задачу, составленную Ольгой Левонтьевой к Новому году, вот в таком замечательном цветном исполнении. Здесь вместо букв у нас три разных цвета. Красный, синий и желтый. Как решать задачу? Ну, например, можно заметить, что вот здесь вот у нас два треугольника красных есть, значит, это два кружка есть красных, значит, вот этот красный быть не может образуется насторонний треугольник. Аналогично, вот эти два желтых. С этим третьим образуют трансферный треугольник, то есть этот может быть только синим. Закрасим его. Ну, также можно искать дальше треугольники. Это довольно трудоемко, с учетом вновь появившихся. Поэтому немножко проще. Сразу отметить все три кружки, которые не могут быть каким-то цветом. Например, вот эти два красных запрещают вот этот быть, этому быть красным. Вот эти два красных запрещают вот этот красный кружок. Но больше красных я пока не вижу, запрещенных. Вот эти два синих запрещают вот этот синий кружок. Видите, он должен быть только желтым. Сейчас мы это отметим. Эти два синих запрещают вот этот. Эти два синих вот этих запрещает. И вот эту. Эти два синих запрещают вот эту и вот эту. Эти два синих запрещают уже больше размера треугольника. Так вот эту клетку. Но больше я пока не вижу синих. Ну, также можно закрасить, отметить желтый. Например, вот эти два треугольника запрещают вот эту клетку и вот эту желтую. Вот эти два треугольника вот эту желтую клетку запрещают. Ну, больше пока я не вижу. Ну, уже сейчас видно, что у нас появилось два возможных желтых кружка. Вот этот и вот этот. Нарисовал два желтых кружка, мы сразу можем запретить некоторые клетки быть желтыми. Вот эти два кружка. С учетом вновь появившихся. Вот этот два кружка запрещает вот эту и вот эту. Вот эти два запрещают вот эту. Вот эти два... Вот эти два запрещают вот эту. Ну и вот эти два запрещает вот эту. Раз, два, три. Да, такой большой желтый треугольник не, может, не должен образовываться. Ну и сразу мы видим, что у нас появилось два красных кружка здесь и здесь. Отлично. Мы закрасим их красным и смотрим, какие новые кружки с ними запрещены. Итак, эти два желтых красных запрещает вот этот. Эти два красных запрещают вот этот. Вот эти два красных запрещает вот этот. Эти два красных вот этот. Эти два красных вот этот. Эти два вот этот. То есть мы опять же рассматриваем все пары, образованные вновь с добавленными кружками. И опять мы можем заметить, что у нас появилось. На этот раз, скажем, два синих. Вот этот. Даже три. Вот этот, и, ой, синий. Вот этот, вот этот и вот этот. У них были красные, желтые запрещены. Ну и снова, с учетом этих трех новых кружков, отмечаем запрещенные. Эти два запрещают. Вот этот кружок. Эти два. Этот уже отмечен. Вот эти два запрещают. Вот этот. Вот эти два запрещают. Вот этот. Тут уже довольно сложно выискивать кружки, пары. Ну вот два у нас запрещают вот этот. Возможно, что-то еще я пропустил. Мы это обнаружим. Ну да, вот эти два синих, например, вот этот запрещают. У нас есть продолжение, вот это мы можем закрасить желтым, поэтому переходим к желтому. Этот же должен быть желтым. Какие новые невозможные комбинации у нас появились теперь с этим желтым? Трудно что-то заметить новое, хотя вас наверняка что-то есть. Ну что ж, значит надо переходить, попробовать другую стратегию. Ну, вот, например, рассмотрим какие-нибудь кружки, которые уже отмечены один цвет, например, с желтым, мы можем заметить, что вот эти два синих уже есть. Мы просто в свое время забыли это отметить. То есть этот не может быть синим. А раз он не может быть синим, мы можем отметить его красным. Закрашиваем красным. Ну и Наличие красного нам позволяет, наверное, отметить какие-нибудь еще кружки. Например, вот этот, пара вот этих красных запрещает вот этот. Пара вот этих красных запрещает вот этот. Что ж, у нас вот появился новый кандидат на желтый. Ну и сразу мы можем запретить вот этот быть желтым. Вот эти два, вот это запрещают. Наверное, наверное есть еще какие-то пары, которые я сейчас не вижу. ну что ж нас тут можно поставить, закрасить синим и добавить сразу эти два синих запрещать вот этот, вот этот кружок, эти два синих все уже эти уже отмеченные кружки. Ну, вот и два синих, вот этот, то есть мы опять стараемся использовать вот этот вновь, вновь использовать закрашенный синий кружок чтобы отметить другие пары. Ну что ж, у нас появился кандидат на красный и еще один на желтый. Начнем, например, с желтого. Мы отметили этот желтым, Соответственно, этот желтым быть не может. Эти два желтых, значит, это тоже желтым быть не может. Вот эти два желтых, вот это желтым быть не может. Ну и пока все. У нас появилось много красных кандидатов. Отмечаем красных. Этот красный, этот красный, этот красный. Ну и сразу, наверное, можно много красных вычеркнуть, соответственно. Вот это, из-за этих двух, вот этот красный быть не может. Из-за этих двух, вот этот красный быть не может. доль большие треугольники довольно сложно что-то заметить за этих за этих двух красных вот этот красный быть не может и за вот этих, вот этих двух красных вот этот красным быть не может ну что можем перейти к следующему цвету например взять желтый закрасить вот этот кожок желтый и вот этот желтым соответственно у нас не могут быть желтыми вот этот будет синим ну еще а вот это тоже должен быть красным ну, что же. больше я пока не вижу давайте отметим синий и еще синий соответственно у нас здесь что-нибудь Ну что ж, вот этот должен быть красным. Пока я не вижу следующего хода, кроме вот этого. Извиняюсь, он должен быть красным. Вот эти два красных, значит, вот этот красный быть не может. Что ж, вот эти два желтых, значит, вот этот вот эти два желтых значит вот этот желтым быть не может Он будет синим значит этот синим быть не может ну замечательно то есть мы можем разокрасить вот этот желтым одну секундочку этот, жел... этот желтый этот синий ну и так как этот синий быть не может значит этот должен быть у нас этот треугольник должен быть красным. Как видим, задача довольно долгая, решать ее утомительно, но в конце концов никаких особых хитростей при ее решении нет. Ставьте лайки и удачи!